отложили сначала на два часа, потом отложили еще на 30 минут. Ну, грустно на самом деле. Не хочу никого <laughs> оскорбить и задеть, но как-то это не тянет на международный аэропорт. Всем привет! Всем привет! Мы летим в Дубай через Абу-Даби. И впервые воспользовались авиакомпания Визер, Но... Она оправдывает свои ожидания и оправдывает все слухи и факты, что они говорят. В общем, рейс отложили сначала на 2 часа, потом отложили еще на 30 минут. Теперь уже час ночи почти, и мы еще не вылетели. Вот, в общем, то пока 3 часа. Но не отменили еще, это радует. Полетим Алматы, Абу-Даби. Пятичасовой перелет. Такие цены вот у нас на получается, хот-доги, круассан с колбаской, вот. и водичка, ну грустно на самом деле. Пойдемте прогуляемся в duty-free, посмотрим, ну вот тут мне нравится больше, что тихо, спокойно, людей нет, вот, ну как, как и нашего рейса пока. Вот, тоже забавно. Сидим уже 5 часов. Ну, мы приехали пораньше, но а, все равно Все равно пока не улетели. Это печально. Самое печальное будет, если его отменят. А у них это часто, у Визера. Я посмотрел отзывы, там чуть ли не 90% отзывов и все вот такое. Негативная достаточно. Отмена и все. Иди гуляй, короче. Езжай куда? Куда? Откуда приехал, как бы вот. Цены все в евро. Такие очочки посмотрим. У нас Версачи. 183 доллара. Евро. А вот эти 220. Ну, забавно по по, по джимбимам. А у нас же литровый джимбим. Литровый джимбим у нас здесь 15 евро всего. Вот эта цена. А вот у нас тут, по-моему, рекордсмен. А, нет, 75 долларов, всего бутылочка. Евро точно Ну, сейчас, в принципе, одно и то же, что евро, что доллар, Поэтому разницы никакой нет. Чивас какой интересный чивос 13-летний 51 евро забавно 130 евро 18 летний чивос ну вот в общем-то все-таки началась посадка Сп... спустя в общем на три часа получилось в общем задержка три часа ну пока ведем все Это тебе ничего. Чуть, чуть в аэропорту а чек 36372 курс прикольный курс но ну, комиссия 17 Дирхан. в общем никто ничего не спрашивал ни вакцинацию ни... ничего абсолютно просто приехали прилетели показали паспорт на паспортном контроле и все вот и все на этом весь въезд в страну короче ничего не надо было мне на регистрации на чекине не проверяли ничего, и мне здесь не проверяли. Ну ладно. Ну визер, конечно, так в принципе полет классный, мягенький, без турбулентности, все отлично. Но задержка немножко обломала, хотя нам она на руку, в плане того, что нам тут делать нечего, у нас автобусы с 6 утра вроде начинают только ездить. Вот сейчас будем искать автобус, который повезет нас в Дубай, вот, из Абудаби. Спать охота, конечно. Что, блин, мы прилетели в аэропорт в 8 вечера. До двух часов мы ждали нашего вылета. Потом улетели 4.20. И вот в 7 утра по нашему прилетели, но вот здесь 5. Вот такой вот еще час нам надо полтора где-то просто поболтаться немножко до... До времени, когда начнут автобусы ходить, и все. Классно здесь. Пахнет. Пахнет деньгами. Мне нравится, как здесь пахнет. Просто на входе в какой-то маленьком терминальчике стоит Мазерайте. Просто сразу. в общем вот тут стойка с билетами очень удобно здесь продаются билеты только за наличку и сразу сразу э, из-за будаби в дубай экспресс бакс он дороже на 10 дирхам но вам не нужно э, запариваться о том что ну типа где куда и как то есть это не автобус городской, который есть, и они стоят 25 дирхан. Это автобус типа от аэропорта, и везет он сразу из терминала в Дубай. Очень удобно, дороже всего не намного, ну и как бы оно того стоит. Можно не запариваться и сразу комфортом, так сказать, самолета. Ну, если, бы, если это нужно кому-то. Если вы прилетаете в Дубай, ой, в Абу-Даби и хотите попасть в Дубай, ну, как у нас сейчас, нам, в принципе, Абу-Даби нужен только чуть-чуть, в основном у нас Дубай, вот, и мы сразу купили за 70 дирхам два билета, ну, и вот в 6 утра отходит этот автобус, будем ждать, осталось немного. Ну, что, выходим в город. сколько в 6 утра и такая жарища, да? Ё-моё! Очень жарко! Ну да! <реклама> <реклама> автобус за 35 дирхамов и на этом автобусе мы доехали до станции ибн батута на который совершили пересадку предварительно купив в терминале карты для общественного транспорта которые называются Нол. и уже с этой станции мы доехали до района Марина, в котором находится наш отель. Жара, жара дикая просто, около 40 градусов сейчас. В 10 а в 8 утра. В 8 утра уже почти 40. Это прикол. Ну ничего страшного. Мы за этим мы ехали покупаться, позагорать. Вот такая Марина. Вот такой вот райончик. Мы не стали брать отели а, в Дэри в районе, потому что ну, там вроде как подешевле, но ездить туда-сюда дороже будет. Поэтому мы вот поселились в самом центре Дубай-Марины. Вот. Ну и, и пляж недалеко И в принципе Основные достопримечательности Тоже не так далеко вот. Очень удобное расположение Потому что вот там станция метро Такая штучка И вот отель Ну нереально жарко Нереально жарко Он отельчик наш. Нас сегодня не заселили, поэтому <смех> приехали очень рано и пока блуждаем. Но ну, может быть со второй попытки нас заселят. Он full, поэтому очень сложно попасть. Но чекинг два часа дня, а время только 10 Короче, вот такой вот номер. Какая квартирка такая. Вот еще тут комната есть все здорово холодно как здесь опа опа вот так даже короче один унитаз одна ванная потом идем дальше идем сюда тут у нас еще один унитаз еще один умывальник вот Кухня, тут я, Вика, и что у нас тут, и вот такой вот видок, вот такой вот вид на Дубай-мариночку. Ну, вид на миллион, Из этого на такой вид, а из другого другой, соответственно. Так, наверное такой же, а может нет, ну нет. А, ну вот, короче, вот балкон. А, еще балкон, нет, не балкон. Такие панорамные окошечки. Ну, вот это я понимаю видок. Хороший видочек. Мы идем на пляж. Точнее, плывем как растаявшее мороженое. Ой, блин, вот такая классная штука. идем на пляж в общем очень жарко но этого следовало ожидать все-таки мы ехали а, в середине сентября поговаривают что это пик жары ну ладно ничего страшного потерпим оно того стоит тем более мы ненадолго буквально на несколько дней так посмотреть скупаться и назад Встречать зиму. Ну, неплохо, неплохо, друзья. Даже хорошо. Водичка такая. Сейчас залезем, будем тестировать. А так здорово. такое ощущение что она как кисель теплая тут-то на улице 40 41 сейчас будем проверять ну короче все так и оказалось она очень горячая очень даже немного неприятно находиться в ней она как кисель какой-то соленый кисель такой она не охлаждает <смех> ну просто сильно жарко Понимаете, когда вам жарко Вы еще берете и поливаете себя Чуть-чуть горячей водой Ну вот примерно Та же самая Но красиво, прикольный утро Это публичный, публичный пляж в Дубае Он бесплатный, доступный есть шезлонги, развлечения, различные катамараны, прыгалки, скакалки, еда. Все, в общем, все, что нужно. Тут самое прикольное то, что рядом вот с пляжем общественным, тут поворачиваемся и есть мужские и женские такие кабины, там душ. Душевые, переодевалки, ну вот переодеться там, в туалет сходить это бесплатно, а душ стоит 5 дирхам, две минуты. Мы Сюда кидаем монеточку, там ее покупаем, Мы тетеньки сюда бросаем, нажимаем, 5 минут, 2 минуты за 5 дирхам моемся. Но прикол в том, что в 40-градусную жару из этих душевых льется кипяток, и ты после послежишь последний в надежде, что сейчас ослежишься в пресной холодной воде просто на тебя льется горячий кипяток. Вот это жесть была. Ну, как бы это. Выхода нет. Придется бежать до отеля. Там, наверное, это самое ближайшее, что есть. Прохладное здесь, в этой стороне, по-моему. Отель. Ну или какой-нибудь метро. Ой, ужас какой. Ну вот такие дела. Приняли горячий душ. Ой, друзья, время полседьмого, но легче не стало в плане температуры солнце ушло конечно но температура держится еще вот мы и в самой марине здесь красиво имели неосторожность покупаться в два часа дня немножко сгорели даже о потом пришли ну и вырубила естественно в отеле когда лежишь там под кондерами в номере кажется что в окошко смотришь так прохладно но нет это все неправда все так же как и днем но только без солнца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 Такие яхточки можно арендовать для индивидуальной прогулки. Ну и не только. Oh. Oh, а мы направляемся в Дубай. Нет, не в Дубай. Марина Мол. Сейчас найдем мы выход или вход в него. Это здесь. Нет, а вы уж извините, что я ничего тут не знаю. Я здесь впервые, поэтому исследуем, так сказать, в режиме исследователя. Просто такой бложик. Бложик. Ни о чем. Я обо всю. Это что такое? Милки шейки. Вот он вход, наверное, да? контрасты конечно мне кажется можно простыть легко потому что с 35 заходишь в 15 или 19 и 17 но тут показывать нечего а так, я думаю что-нибудь интересное если увидим ну, мол как мол обычный гигантский мол Да, размерчики, конечно. Ну, в принципе, все как и везде. <смех> Не везде, конечно. Если кто-то понимает, о чем я говорю. Какие-то бренды теперь Кому-то в диковинку. Ну ладно. Это все наживное, как говорится. А так, да. Вполне. Впечатляет. Ну вот я даже не знаю, о чем тут рассказывать. Я могу рассказать о том, что мы сегодня обедали в хорошем месте. Называется Grill and Chill. И... И там мы отдали за два больших-больших блюда 50 дирхам на двоих. Вот, ну вот тут смотрите, тут есть что посмотреть. Вот так вот. Красиво. 50 дирхам отдали за обед на двоих. Порции гигантские, даже не доел. Конечно, места разные везде. Можно покушать на 100 долларов, на 200, на 300. Ну, за прием пищи на человека. Ну, как бы, кому как. А можно покушать и дешевле. От 50 на... Ну, в среднем 25 дирхам за на одну порцию блюда. Это в среднем. То есть это может быть как пакистанская, как индийская, так и европейская кухня. Или просто какой-то бургер и и фри, и чай, или фреш. То есть выбор есть. И кафе есть на любой вкус. Давайте глянем, сколько стоит сианс в кино. Ух ты! Что это такое? Так сеанс 10 утра выбираем сиденье тут 75 дирхам сеанс на аватар Ну вот и вечерняя Марина, по-прежнему жарко. забавно, мне как борцу с аудиогеноцидом, слышите, вот сколько а, торговых точек, площадей, сколько кафе, вы слышите музыку, вы слышите а назойливую какую-то рекламу ужасную, призывающую, нет, тишина Друзья, будем заканчивать, наверное, этот вечер, потому что надо идти, надо поспать. Потому что реальность вообще не воспринимается после стольких бессонных ночей, полетов, переездов, поездов. Поэтому нужно, наверное, немножко отдохнуть. Хотя не хочется, потому что каждый час стоит своих денег. Но зато утром мы будем свежие, красивые, с новыми мыслями. Закатимся на трамвайчике. Где ты? Судер класс, все окей. Сядем? Ага. Ну вот, прокатились. А оплата при выходе? Ну, то есть карта специальная карта 0 0 называется она при входе прикладываете ее и при выходе и она вам считает сколько обошлась ваша поездочка три дирхама а тут и мою предложил ну вот я хотел на видео показать ну ладно да здравствует ад. Ай-яй-яй-яй, -я. какой кошмар. Осторожно, метро нету. трамвайчика. Это такой трамвайчик, он курсирует, походу, только по Марине. По одному району, потому что в другие места он никуда не идет. А мы возвращаемся туда, где сегодня нам понравилось покушать. А ну, блин, там остались места только на улице. А на улице, я как повторю, ну, наверное, 37. Где-то так, по ощущениям. Есть на улице невозможно. Поэтому... Ну, будем надеяться, что место освободится внутри. Так, ребят, что по ценам? Вот смотрим, чтобы без претензий. 23 тысячи. 23 дирхама. 25 дирхам. Вот считайте, это что получается? 25 дирхам. 3-4 доллара. Я сейчас голова не работает особо, считать не могу. Вот. 18 супы. 15 супы. Пожалуйста, 10 и 16. Все вкусно. Так что ждем. Смотрим, что заказать. Так, ну вот подъехал у нас манго, джуз и ананас. Вот. Ну вот такая вот большая, я скажу баночка и всего стоит эта штука 15 дирхам это 2 доллара два, два с половиной смотрим затем как мой стакан передвигается по столу но ну, будем пробовать Полезной еды на вечер. Утр утром мы ели не в обед. Национальные всякие пакистанские вещи. А, блюда, точнее, простите. А вот на ночь полезная должна быть еда обязательно. Ну, вот такой вот один сет с колой и с манго. Джусом вышел 45 дирхан. 30. 45, так, 22 и 15, короче, мы, мы посчитали, ну, короче, 40, по порядка 40 дирхан, ну ладно, приятного аппетита.